В сегодняшнем мире молодые государства с нулевой историей из кожи вона лезут, чтобы найти, придумать, откопать на дне Черного моря свою национальную историческую память. Потому что без памяти нет человека, а без истории нет государства, и если реальные герои отсутствуют, то приходится придумывать искусственных и синтетических. И ничего страшного, через пару поколений они заиграют яркими красками. А через 500 лет можно взять абсолютно любого исторического персонажа и захерачивать ему огромный памятник посреди своей столицы, и никого особо не волнует, чем этот самый исторический персонаж занимался на протяжении всей своей бурной жизни. Мне тут недавно подписчики подкинули замечательный канал, который называется Савромат, ведет его отличный рассказчик-историк Дмитрий Чернышевский, и вот он про этого Чингисхана очень замечательно все рассказывает. А он еще и жесткую дисциплину вел, еще там взаимовыручка такая, что за одного побежавшего казнят 10 человек, ни одного из десяти, как в римской армии при децимации, каждого за одного убежавшего десяток казнят. И они там все как сумасшедшие были. Улемы и купцы Бухарские вышли из города и сдались. Чингисхан ненавидел этот город, он решил устроить Бухаре показательную порку. А кроме того, это большой город, это благородная Бухара, это свето мудрости, там, медресе. Он въехал в Бухару, поднялся верхом на лошади в соборную мечеть, выслушал проповедь имама, вполне благосклонно, кстати, выслушал, но сказал, что я не понимаю, почему вы должны молиться в одном месте, когда Господь повсюду, а я, между прочим, «Кара Божья, посланная вам, чтобы вас покарать!» И после этого он приказал собрать всех жителей мужского пола за пределами городских стен, для того, чтобы их якобы переписали. Их вытащили всех туда. Отделили от них всех богатеев. А после этого началась оргия истребления. Мужчин перебили, богатых и знатных. Тех, кто был способен носить оружие, согнали в хашар, в штурмовую толпу. Кто не способен, убили. Всех женщин отдали войску для изнасилования. Там произошла оргия изнасилования массового. Город был разграблен. Вспыхнул пожар, и бухара сгорела. А толпы людей Гисхан погнал к Самарканду. Оставшись без командующего, самаркандские знатные люди сдались. Командир гарнизона Тугай Бей выговорил себе спасение жизни и прощение, и прием на службу к Чингисхану. Чингисхан пообещал, но как только кипчакские войска вышли из города, их сначала отвели в сторону, переодели в монгольскую одежду. Сказали, что вы теперь служите Чингисхану, а потом ночью окружили и всех перебили. Самаркан был подвергнут такому же разгрому, как и Бухара. Он был сожжен, разграблен, уничтожен. Там 100 тысяч жителей было. После разгрома уцелело 25 тысяч. 75 тысяч человек погибло. И он тоже не восстанавливался до 14 века, пока Тимур не превратит его в свою столицу. Тоже лежал в руинах. Хушаху был разгромлен. Потом через это место неоднократно проезжали послы разных государей. И еще много лет спустя они писали о... Равнины сплошь заполнены человеческими костями. Убивали всех подряд. Но в этом был стратегический смысл. Нужно было внести панику, ужас, распространить чудовищный страх перед наступающей непобедимой монгольской армией. А Для этого нужно было истреблять как можно больше людей. Гуманизм Чингисхан не страдал. Поэтому с победы над джорджиями началась кровавая оргия монголов в Китае. Монголы заняли все крепости вокруг Пекина. Установили камнеметные осадные машины и методически разрушали укрепления, посылая в бой впереди себя захваченные в Китае толпы людей. Это был опять-таки способ, такой новый способ ведения войны, который Чингисхан придумал. Столкнувшись с тем, что его воины несут при штурме крепостей слишком большие потери, он стал посылать вперед китайцев. Просто вот нахватают всех подряд, кого нашли, и гонят на штурм крепости. Пускай они стрелы ловят на себе, а монголы сзади. Беспримерная оборона продолжалась 1214-1215, но больше года. В конце концов, из миллионного населения Пекина останется в живых 93 тысячи человек. Все остальные погибнут. Город будет гореть 100 дней, когда его монголы возьмут все-таки. Для Средневековья такая война, которую предложили монголы, тотальная война, была совершенно немыслимым, необычным и страшным явлением. А Чингисхан вел кампанию террора совершенно сознательно и распространял еще информацию в десятикратно преувеличенном виде о зверствах монголов тоже сознательно. Ему нужно было парализовать волю империи Цзинь к сопротивлению. Да, как и не печально получается, но вся предыдущая история человечества – это войны, убийства, страдания и преступления. Но ни на одном памятнике Чингисхану в Монголии, Китае или Средней Азии вы не увидите изображения картин массовых убийств, террора, казней и изнасилований, потому что такая память никому не нужна, и на таких воспоминаниях каши не сваришь». Это был полный крах. Монголы потерпели сокрушительное поражение. На этот раз невозможно было списать его ни на Тайфун, как в Японии, ни на Курултай, куда вернулся из Палестины с основными силами Хулагу. Вьетнамцы стали единственным народом, полностью победившим монголов в боях на суше и на море. Эта победа стала одной из главных символов национальной гордости Вьетнама, а главнокомандующему Чан Хэнгдао во Вьетнаме до сих пор ставит памятники и изображает его на вьетнамских деньгах.